Books. сегодня 11 января 2014 года появился этот проект 15 декабря 2013 года то есть буквально три недели назад и сейчас он находится на бета старте как мы видим и полное открытие проекта я так думаю что будет буквально на днях давайте заглянем на нашу любимую алексу чтобы понять как себя проявил этот букс за всего лишь три недели. Да? Что мы можем увидеть, что рейтинг в России не просто ворвался в тысячу лучших сайтов посещаемых, а уже на 434 месте и мировой рейтинг, как мы видим, ворвался в двадцатку лучших. Итак, мы видим стремительно растущий график, мы видим, что здесь была да, какая-то вот, смотрите, утолщенная линия и это, об этом я вам расскажу позже чем занималась администрация этого проекта за три недели э, предстарта и теперь давайте посмотрим по посещаемости, посещаемости этого сайта с каких стран. Понятно что наша СНГ и Европа как всегда э, в первых рядах скажем так да? вот. но что радует ребята пошла Индия, Индия. это очень хороший показатель и я думаю, это очень хорошо. Если пошла Индия, значит, этот проект будет жить очень-очень долго. Итак, у этого проекта за спиной 3 недели тестирования и шлифовки за это время первое что сделали это произвели расширение серверных мощностей и это очень радует когда люди на старте уже э, смотрят на два шага вперед и уже на стадии тестирования и предстарта было расширение э, этих мощностей и только что мы на алексе видели этот штришок, э, штришок когда один день э, даже было такое что сайт не работал потому что переезжали на более мощные сервер и второе, и скажу я так, вообще кардинально э, такое решение, это выработали универсальную модель пассивного заработка. Итак, друзья, давайте к делу. Какие же тут есть виды заработка? Первое. Просмотр рекламы. То есть, получаем деньги за собственные клики. Второе. Выполнение заданий. В этом буксе присутствует множество заданий, на которых можно зарабатывать дополнительные деньги. Третье. Процент с просмотра рекламы и выполнения заданий вашими партнерами. Четвертое. Прибыль от арендованных рефералов. Отличие этого букса таково, что в первый же день можно арендовать максимальное количество рефералов в соответствии с вашим статусом. И начинать получать прибыль уже с первого дня по максимуму. То есть на максимальном пакете можете в первый же день купить 4000 рефералов и получать с первого же дня по максимуму. Пятое. Это аренда акций. Одна акция составляет э, приблизительно равна 83 арендованным рефералам. Те, кто привыкли арендовать по пачкам, пожалуйста, пятый пункт для вас. Шестой. Бонус за приглашенных партнеров. Друзья мои, рефералка 8 уровней. Я такого не видел ни в одном буксе. Ну и, друзья мои, любое устройство букса, любой букс, неважно как он называется. Я расскажу, откуда берутся деньги и кто из нас, сколько получает прибыли с этих денег. Во-первых, деньги берутся от рекламодателя. Рекламодатель платит за то, чтобы мы просматривали рекламу, платит в администрацию, скажем так. Ну, я простыми словами да, все называю. Админом букса платят каких-то денег, и админы букса часть денег берут на развитие проекта, а часть денег вот этих вот платят нам, за то, что мы просматриваем эту рекламу. Все очень просто. Основной доход извне от рекламодателя. А, кроме того, это заходят новые, скажем так, сотрудники, да, я называю, мы с вами, мы вот смотрим рекламу, мы сотрудники, заходят новые сотрудники, покупают статусы или пакеты, как я их называю, да. Кроме того, мы раз в месяц продлеваем статусы, вот, люди платят деньги, заходят сюда еще деньги, но... Часть этих денег от 50% до 80% выплачивается нам бонус за приглашение, который, вы знаете, восьмиуровневая рефералка. Да? То есть 80% денег возвращается нам, те, кто приглашали. Да, действительно, здесь от 20% до 50% с этих входящих денег остается на развитие букса. Но еще раз скажу, некоторые компании живут только за счет этого. То есть... Например, покупают пакеты мобильной связи и продлевают пакеты мобильной связи. И с этих денег себе компания ложит чуть-чуть, остальное выплачивает как бы тем, кто приглашает. Правильно? Вот, э, я не буду услуг там называть название компании, но вы меня поняли, да? Пакеты мобильной связи. У нас же пакеты Gold и Premium. Но это все ерунда, потому что в любом буксе основная прибыль идет с рекламодателя. Деньги извне сюда идут. Букс себе чуть-чуть ложит, остальное выплачивает нам. Но как выплачивает? Выплачивать нам согласно наших долей. То есть вот это пирог, да, пирог, и у каждого доли разные. И чем больше ваша доля, тем больше свою прибыль, Букс, распределяет по вот этим долям. У кого больше, тот и больше прибыли получает. Что такое доля, дорогие друзья? Посмотрите. Значит, доля – это наша инвестиция в компанию, Компанию, на развитие этой компании, в чем она выражается? В покупке, например, арендованных рефералов. Да? То есть, вот в этой доле, чем больше, ну, в разных буксах по-разному, вот называют, да, пачка арендованных рефералов. Чем больше пачек вы купили арендованных рефералов, тем ваша доля шире. Тем больше компания со своей прибыли вам будет сюда начислять процент от прибыли. Чем больше доля. В разных буксах это называется по-разному. Пачки арендованных рефералов, пачки негров, пачки папуасов, пачки пингвинов. В принципе, и так все знают, что это боты здесь. да? Это Я и говорю, что это просто рассматривать как инвестицию на развитие компании, чтобы потом больше получать прибыль. Все. А то, что во всех буксах тут боты, это все давно, давно знают, поэтому и называют по-разному. Я называю доли. Вот и все. Компания начисляет нам прибыль от продажи рекламы, в зависимости от размера нашей доли. У кого-то она меньше, у кого-то больше. В принципе, все. Я не могу сдержать себя, чтобы не рассказать о главной фишке этого букса. Не пугайтесь. Приставать к людям, не затягивать кого-то в проект не придется. За вас все сделает Ойо. Напомню. Здесь 8 уровней в глубину. С первой линии вы получите бонус по 20 долларов за каждого человека. Со второй линии по 10, с третьей по 6, с четвертой по 6 и так далее до восьмой линии включительно. Итак, как пример, вы на пакете максимальный, ой, само вам найдет 3 человека на максимальный и все, друзья мои, все, на этом ваша работа, а точнее работа я за вас закончена. Все, вы солнышко лежащее на, на гамаке, собирайте чемоданы и на мальдивы, можете смело отдыхать, я вас поздравляю, вы вышли на достойный пассивный доход. Почему, спросите вы? Да потому что, пока вы загораете на мальдивах, эти три человека, которых вам подогнала Оя, тоже хотят на Мальдивы. И они тоже не глупее вас и обратятся к ою И пошел снежный ком партнеров и река денег. Без вашего участия. И когда вы заглянете в ноутбук, чтобы сделать три минимальных клика, вы удивитесь. Потому что непонятно откуда под вами возьмется второй уровень, который принесет вам 86 долларов. Потом третий, 162 доллара. Четвертый, 486 долларов. 5 875, 6 уровень 2625, 7 уровень 3937. И восьмой уровень 11810. И в сумме это составит 20 тысяч долларов. И, друзья мои, вы сейчас удивитесь и обалдеете. Это 20 тысяч долларов в месяц на абсолютном пассиве. Почему? Потому что ваши партнеры, которые уже единожды оказались под вами, постоянно раз в месяц будут продлевать свои пакеты или же статусы. Также, друзья мои, есть Gold пакет, но на нем, как вы видите, суммы скромнее. 560 долларов, да, неплохо, но... Обратите внимание на максимальный пакет. На максимальном пакете уже максимальные и интересные заработки. Можно выйти на доход 20 тысяч долларов в месяц на абсолютном пассиве.